29 января всем добрый день. Зима снова дает о себе знать. Радовались уже в некоторых регионах облетами. Ну, ничего не сделаешь. Февраль еще, а там и март, тоже не совсем весенние последние годы. О чем я хочу сейчас порассуждать? Вот за всю свою практику пчеловодства никак не могу понять эту крутую технологию определения расплода по прикладыванию руки сверху на потолочные. Тепло значит расплод. Если нет тепла, значит все спокойно проходит. Пчеловод тоже спокоен. Расплода нет. И сколько на этом ловились? и не кается. Допустим, два корпуса. Ну, это полукорпус. Два, рутовская. Часто зимует на двух корпусах. Семья сбивается внизу. Подходит февраль месяц. Там расплод. Она вверх не поднимается. Руку прикладывает пчеловод. Вот, холодно. Идет дальше, открывает. Клуб поднялся вверх. Расплода нет. Ложит руку, тепло. Раз тепло, значит расплод нужно давать какую-то подкормку. Хорошо, если это будет просто мед или канди. А то еще же мы для расплода знаем, что нужны жидкие подкормки. Начинаем жидкую туда тулить. И получается в семье расплода не было. Так мы его спровоцируем в появлении. Как может выделять? Вот у меня семьи абсолютно все в изоляторах. И есть где-то ролик, сейчас не, пок не показывает такого эффекта. Рамки сверху лежат. А вот когда не лежали рамки, ну понятно, рамка, она не даст того эффекта. А вот когда рамки не было, лет пять назад на Ютубе, посмотрите, кому интересно, шапка снега, такая где-то сантиметров 10-15, и посередине пятак, расставший снега. Потому что, понятно, раз открытый клуб, тепло поднимается вверх, матки в изоляторах, по логике там уже расплод. Никак не может это быть ориентиром и показателем тепло вверху, что там есть расплод. Пчела просто поднимается, клуб поднимается в конце уже января, во второй половине зимовки. Кверху, понятно, что раз пчела кверху подошла и потолочена или холстик лежит, конечно же мы положим в ладошку и ощутим тепло. Это не значит, что там может быть расплод. Это во-первых. Во-вторых, если есть расплод, я не думаю, что пчела настолько непредусмотрительная, она сделает рыхлый клуб, и вы будет выпускать тепло, и мы его будем ощущать Она, наоборот, его сделает плотным, чтобы тепло не выходило из центра, там, где расплод Но вот как-то не получается это осознать, или, может, я что-то недопонимаю Теперь, что касается холодной зимовки. Это не рекомендация к применению, я уже сколько раз говорю. Меняется состав даже кислорода, даже воздуха, которым мы дышим. Сейчас углекислого газа концентрация намного больше, чем это было 20-30 лет назад. И само условие зимовки может как-то будет меняться. И сама вентиляция может тоже быть пересмотрено. Так что не спешите вы так уж критически относиться к тому, что в практике работает и возможно когда-то оно будет в основе. Если много-много миллионов лет назад экватор проходил по Якутии, самое холодное место на планете сейчас а раньше это был экватор то понятно что в процессе климатических изменений менялась ось миграция была всего живого на планете в этот период если жили пчелы они как-то тоже приспосабливались и никто не знает какой заложен потенциал у наших пчел и я думаю разумно если на упреждение вот такими вот коротенькими простенькими экспериментами как-то узнавать и вычислять что нас может ждать и как к этому готовиться так что такой вот небольшой коротенький сюжет на моей пасеке и такие мысли всего доброго зимуем не, не переживаем весна не за горами до свидания